Друзья, оказывается, не каждый знает, как включить на iOS 15 перевод текста через камеру, либо же это будет через сделанное фото, которое вы сделали. Как раз в сегодняшнем видео я вам об этом расскажу, как активировать эту функцию. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Делается довольно просто. Вам нужно будет перейти просто в настройки «Основные язык и регион». И там вы должны активировать ползунок онлайн текст я вам сейчас наглядно это все продемонстрирую значит что для этого нужно переходим в настроечки основные язык и регион и активируем онлайн текст. После этого у вас будет все работать. Сами видели, друзья, ничего сложного нет. Я думаю, каждый из вас будет доволен. На iOS 15 вы эту функцию активировали и можете полноценно использовать. Кто не знал, напишите в комментариях и поставьте, конечно же, лайк под этим видео. Также хочу вас попросить, не забывайте, то, что у меня есть еще второй канал. называется Jazz Run. У нас сезон открыт. И хотелось бы набить немножко подписчиков и уже делать какой-то контент для вас. Для меня это будет очень приятно, если вы поддержите мой второй канал. По подсказке в описании и в закрепленном комментарии точно так же будет ссылка. Дальше больше. Скоро увидимся.